Окамуру, известный в Японии призрак, но при этом никто точно не знает, как он выглядит. А все потому, что любой увидевший его умирает. Этот призрак может являться любому человеку, который услышит его имя. Есть вероятность, что он придет примерно через неделю после того, как вы услышали о нем. Особенно, если за это время вы про него забудете. Он внезапно появляется за пределами вашей комнаты и начнет стучать в двери и окна, издавая при этом звук «Дон, Дон, Дон». И никто другой не сможет услышать этот стук, кроме человека, который услышал эту историю. Когда это случится, нужно закрыть глаза и повторять «О Окамуру, О камура, О камура», пока он не уйдет. Он может исчезнуть через пару минут, но иногда задерживается и на несколько часов. Но в любом случае не открывайте глаза, пока он не исчезнет. После того, как вы переживете встречу с Укамуру, он больше вас не потревожит. Жуть какая-то. Больше не буду читать легенды. Кто там? Это я, Соня. Ну что? Нет. Я перерыл весь дом. Никакого НТТ-303 тут не было. Слава богу. Я еле отважилась, чтобы сюда прийти. <звук> что это? Я сейчас проверю. Что там? Кто стучится в окна ночью? Кто собрался в дверь звонить? Кто осмелится ответить? Что это такое? И где продолжение? Я не знаю. Тут оборвано. Соня, я вспомнил, перед твоим приходом мне тоже кто-то стучал. Может, человек какой-то постучал. Соня, мы живем на третьем этаже. Ни один живой человек в жизни бы не смог сюда постучать. Ну, значит, ветер или дерево. Ну, наверное, все-таки да. Слушай, мне кажется, нам надо попить чаю. О, а вот это хорошая идея. Какой будешь? А какой есть? Ну, фруктовый. Фруктовый? Фу, не люблю ему. Он какой-то горький. Но я поищу какой-то другой чай. О, а давай еще что-то включим. Например? Например, что-то разряжающее атмосферу. Ладно. Все, я пошел ставить чайник. Оль, я нашел черный чай. Его будешь? Конечно, буду. В окно опять постучали. Женя, ты опять начинаешь? Соня, правда! И кажется, у меня есть одно предположение. Ну, ты говорила, у тебя есть одно предположение. Какое? О Камуру. Кто? О Камуру. Я вспомнил, я читал о нем. Судя по легенде, тот, кто узнал, кто такой Окамуру, ждет встреча с ним. Он постучится к тебе в окно, и если повторить его имя три раза, то он зайдет к тебе в комнату и отрежет тебе голову. Ужас-то какой! Еще есть поверье, что если увидеть его лицо, то ты умрешь через три дня. Жень! Давай бежим куда-то! Куда? Не знаю, но подальше от всяких привидений. Сонь, он от меня не отстанет. И что же теперь делать? Ждать или надеяться, что это был ветер? «Кстати, я давно стука не слышала!» «Да, кстати, я тоже давно не слышала!» Думал, к нам постучался всего лишь ветер или дерево, а записку кто-то положил, поприкалываться кто-то решил!» «Такое же может быть?» «Возможно, но очень редко!»